Акции, облигации, фьючерсы. Здравствуйте всем. Меня зовут Максим Пистолетов. И сегодня я хотел сделать краткий обзор по инструментам, которые торгуются на московской бирже. Кратко рассказать, что такое акции, облигации, фьючерсы, чем отличаются и что и когда нужно использовать. Иногда правильный выбор торгуемого инструмента очень, много может, очень сильно может повлиять на результаты вашей торговли. Давайте начнем с облигаций. Самый простой, на мой взгляд, инструмент, который много почему-то боятся и думают, что это что-то страшное. Вот у нас на сайте есть курс по облигациям. Пройдя его, вы будете этим инструментом оперировать и будете получать стабильный гарантированный доход. Облигация. Это вы даете в долг компании денег. При помощи такого инструмента фактически вы одалживаете компании денег, она их расходует на свое усмотрение. Но вы даете не просто так. А через заговорный срок она вам деньги возвращает и уплачивает еще дополнительно проценты. Как и каким способом она уплачивает проценты, и какой срок, где это все смотреть, но это нужно подробнее изучать, это все несложно, как раз все вот эти аспекты, моменты изложены в нашем курсе по облигациям, который есть у нас на сайте. Ссылочка на данный курс вы можете увидеть в описании к видео. Или если смотрите данное видео в составе курса соответственно все эти ссылки у вас есть в приложении облигации это инвестиционный инструмент инвестиционный то есть в большинстве случаев купить ее сегодня и сегодняшний продать как правило не представляет интереса все таки это инструмент для инвестиций и основное его преимущество это низкий риск и стабильный доход вот ради этого нужно данный инструмент использовать Торгуется даже данный инструмент, облигация, на фондовой секции Московской биржи. Естественно, облигации торгуются не только у нас в России, есть они и за рубежом, и Соединенные Штаты там выпускают облигации. Но ну, это уже отдельная тема для разговора. Мы сейчас рассматриваем Московскую биржу. Инструмент очень интересный привлекательный. Следующая акция. В отличие от облигации, когда вы просто даете денег долг, Покупая акцию, вы покупаете частичку той компании, акции, которую приобретаете. Купили вы акцию Сбербанка, вы становитесь минимально совладельцем компании Сбербанк. Самый крупного банка у нас в России. И вы получаете доходы вместе с данной компанией. Получаете доходы уже только от прибыли. Если когда вы покупаете облигацию, компания может нести убытки, а вы будете все равно получать какие-то доходы, то здесь, если компания несет убытки, то доходов у вас не будет, потому что вы вместе с ней будете тоже терять. Это тоже инвестиционный инструмент и рассчитывать надо, покупая акции на срок от одного года. Но здесь вы рискуете вместе с компанией. Торгуются акции на фондовой секции Московской биржи и данный инструмент можно использовать как скальперский, но Дальше мы поговорим про следующий инструмент, который больше подойдет для краткосрочных стратегий. Это фьючерсы или фьючерсный контракт. В основе каждого фьючерса лежит какой-то базовый актив. Фьючерс может быть на какой-то товар, на нефть. Фьючерс может быть на индекс, на индекс РТС. Фьючерс может быть на индекс ММВБ. Может быть на акции. В основе лежит просто какой-то вот, делают контракт и оговаривают все условия. То есть покупая контракт, вы точно знаете, если это нефть, то вы знаете, какой то марки, сколько в одном контракте содержится. А дальше вы просто торгуете этим инструментом и уже как бы можете даже и не знать, что лежит в основе этого фьючерса. Вам нужно просто здесь понимать несколько вещей. Во-первых, что фьючерс имеет срок жизни. И бывают фьючерсы расчетные и поставочные. В отличие от покупки акций облигаций, здесь вы при покупке фьючерса вносите только ГО, гарантийное обеспечение. То есть для этого вам денег требуется меньше, чем при покупке акций, при торговле акций. Чем отличается торговля фьючерсом? На начальном этапе вы можете грубо считать, что торговля практически ничем не отличается. Есть только два основных момента. При торговле фьючерсом вы берете повышенный риск потому что вы не полностью его покупаете, а часть денег, чтобы и при этом уже фактически покупаете фьючерс. И, как правило, фьючерс – это пониженная комиссия. То есть вот фьючерс, фьючерсные контракты – это как раз именно спекулятивный инструмент. И если вы хотите в течение дня совершить много сделок, то больше интерес для вас должен представлять именно фьючерс, а не акции. Фьючерс на Сбербанк, а не акции Сбербанка. А так фактически вы видите тот же биржевой стакан, вы видите котировки, но вот смотрите пункт 5 это повышенный риск, но при этом пониженной комиссии. То есть этот инструмент для вас будет дешевле, но контролируя свои риски вы можете с большим успехом торговать все-таки на фьючерсах, чем на акциях. Торгуются фьючерсы на срочной секции Московской биржи. Теперь отдельно рассмотрим валюта, которая торгуется на валютной секции Московской биржи. Есть фьючерсы, опять же, на валюту. Вот фьючерс на рубль-доллар, которым можно спокойно торговать. Валюту я вам рекомендую использовать только для инвестиционных целей. Для того, чтобы не бегать в обменнике, если вам нужна большая там, сумма на покупку там, квартиры или машины. Вот Для инвестиционных целей это будет интересно. Потому что вы должны понимать, что брокер за вас отчитываться в не будет. И вы должны самостоятельно, в случае продажи валюты на бирже, если покупаете, ничего не нужно отчитываться. А вот если вы на бирже купили и продали, то вы должны подавать декларацию в налоговую. И это указывает. Поэтому данный инструмент не подходит все-таки для спекуляций. При этом многие не знают или забывают, что берется дополнительная комиссия при малых лотах. И купив один лот, вы можете заплатить в 30 раз дороже, чем купив тот же фьючерс на ту же валюту рубль-доллар. Поэтому данный инструмент... Только, с моей точки зрения, подходит для инвестиций. Тем более, еще ликвидность у нас достаточно хорошая и на фьючерсном рынке. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить нам лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного видео. На все комментарии обязательно ответим. До встречи.